Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вичезар, вы на канале Вести Валкон, где мы говорим о вере, наследии предков, о технологиях. Сегодня мы открываем новый плейлист и назовем его «Россия-Запад». Покажем, чем отличается жизнь у нас в стране и жизнь на Западе. Это как раз к тому ролику, к тем роликам, которые мы освещали по поводу Шевчука и вопросов, где жить лучше. Вот об этом мы и поговорим сегодня. Подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Чтобы сравнить жизнь у нас и у них, это нужно понимать э, этнопсихологию или психологию и мировосприятие человека, который живет у нас и который живет на Западе. Для того, чтобы это понять, нужно окунуться как раз в нашу российскую действительность и окунуться в ту действительность и восприятие, которое есть на Западе. Здесь я могу привести пример, и вы посмотрите сейчас, о том, что говорит э, Крейг Эштон в одном из интервью, э, проживший 16 лет, изучающий русский язык, о том, э, как воспринимает иностранец, англичанин, англосакс, в данном случае русскую, российскую действительность. И чем отличается наше мировосприятие от мировосприятия англосакса. И он утверждает, что в данном случае я никогда не стану русским, потому что я не понимаю менталитета русского и сравнивает, кстати говоря, с гимн английский и гимн наш, российский. Мне было грустно осознать, что я сильно предпочитаю русский гимн, потому что русский гим это про вас и вашу историю, а наш гимн – это про королеву, и только, вот что Бог дол должен ее спасать и делать все для нее, и мы все как-то жертвуем себя для нее. А у вас про страну, землю, историю, предыдущее поколение, вот, никаких политиков или царей вот, не упоминаются в нем. Факт номер один. Англосаксы и вообще западный мир по-другому воспринимают происходящее события внутри себя и вокруг себя, в отличие от нас. Они более приземленные, они более материальные, их восприятие рационально только в материалистическом понимании окружающего мира. Наше мировосприятие оно основано на душевности и духовности, и оно еще живое, и об этом все иностранцы говорят, побывавшие и живущие в нашей стране. И об этом мы и вот в предыдущий раз вы посмотрели, о чем говорит по поводу гимна Крейг Эштон. Факт второй. Вы посмотрите на окружающую нас действительность. Ведь сегодня мы видим, что западная цивилизация вошла в нашу жизнь, насаждая свое мировосприятие нашему народу, нашим народам, проживающим на нашей территории. Вы посмотрите на дорогах двуязычные надписи, на английском, на русском. Ни в одной стране я не видел ни в Чехии, ни в Англии, ни в Швейцарии, ни в во Франции двуязычных названий на дорогах, чтобы писали. Для чего это делается, непонятно. Вы посмотрите, насколько язык беден английский по сравнению с русским. Мы приводили, кстати, пример, встречаясь с Борисом Ратниковым, который анекдот рассказал. Тоже можете посмотреть его в нашем одном из сюжетов, где рассказ на букву П, взаимосвязанный, ни на одном языке этого нельзя было сделать. И тем не менее, у нас Язык наш укоротили, нашпиговали его иностранными понятиями. И сегодня, извините, вот Крэг Эштон говорит, сколько людей изучают русский язык в Англии. Я занимался немецким языком, но я захотел еще один язык, который ну, более редкий. Я имею в виду, что в Европе очень мало людей говорят на, на русском языке, а в Англии занимаются наверное, где-то 100-200 студентов в год во всей Англии. Да, это очень такой редкий язык. Давайте сравним, и сколько людей изучают английский язык у нас. У нас миллионы в школах, а в Англии, извините, 100-200 человек сравнили. И кто тогда нашу культуру поддерживает, если они ее не знают? А мы их культуру знаем. Сколько музыки на английском языке в эфире льется. На всех площадках. Они больше, видимо, даже, чем на русском языке. Если посмотреть по многим каналам. Это тоже факт. Насаждение англо-саксонской модели мировосприятия однозначно идет, и оно агрессивно. Мы это наблюдаем. И тем не менее, наш язык, Наша культура, имеется в виду культ того, тех божественных начал, которые в нашей душе заложен, он остается. И об этом говорят иностранцы, приходящие сюда к нам и живущие у нас, что у нас еще есть мировосприятие божественное, чего нет уже на Западе. Это также факт. Можете посмотреть последний ролик того же Михалкова. Наш зритель, мой господин, комментируя наш ролик с Шевчуком, утверждает, что я, и, ну, он говорит, что вы, то есть я не был на Западе, не могу утверждать, что там хорошо или плохо. Извините, я на Западе объехал практически все страны. Шесть лет я, извините, трудился в той же Литве. Она на границе с Западом, и мировосприятие у них было половинчатое. И вот эту западную жизнь я очень хорошо знаю. И наш товарищ, который приехал в наш коллектив из Германии, об этом в следующем сюжете мы покажем. Он со своей точки зрения образ жизни западный может очень четко охарактеризовать. Кстати, в одном из роликов мы с Александром Бекером в Германии в Трире мы показывали то, что происходит на Западе, в данном случае в Германии. Итак, уважаемые друзья, мы будем продолжать разговор о сравнении жизни на Западе и в России, как себя чувствуют люди. Вот сегодня мы завершим, вот приводя, приведя вот эти примеры, которые доказывают, что разное мировосприятие, что русскому хорошо, то немцу смерть. Известная поговорка. Немец это любой иностранец, который не понимает русского языка. Об этом мы в следующий раз поговорим и сравним как раз многие вещи экономические, жилье, зарплаты и прочие-прочие вещи. И самое главное, сравним мировосприятие тех людей, которые приехали здесь, уже работают с нами. Итак, подписывайтесь на наш канал. С вами был Вичезар и Вести Валкон. Всего хорошего, до свидания.